Здравствуйте, спасибо, что посетили наш официальный сайт объединения юристов «Русская опора». У любого юридического лица и индивидуального предпринимателя время от времени возникает вопросы юридического характера. Например, нужно проверить ли составить договор, искать задолженность, обжаловать действия государственных органов. Вопросы могут быть разные. Вы знаете объем возникающих вопросов и справедливо считаете, что Необходимости нанимать юриста на полный рабочий день у вас нет. Понимая это, мы хотим предложить вам наш продукт – дистанционное юридическое обслуживание. Чем может быть интересно дистанционное юридическое обслуживание для вас? Во-первых, вы получаете квалифицированные услуги по стоимости меньше, чем зарплата юриста, нанятого вами по трудовому договору. Во-вторых, вам не нужно соблюдать трудовое законодательство, так как мы работаем по гражданско-правовому договору. Третье. Вы получаете квалифицированные услуги юристов, имеющих свою специализацию в той или иной сфере. Четвертый. Вам не нужно оборудовать рабочее место для вашего юриста, значит снести дополнительные расходы. Как мы оформляем отношения с вами? Отношения оформляем договором оказания юридических услуг, посредством подписания по электронной почте. Как строится процесс сотрудничества? Оплачивать наши юридические услуги вы начинаете через две недели после подписания договора и только в том случае, если вы останетесь довольны качеством нашей работы. Какие юридические услуги получите вы за фиксированную плату? Это составление и проверка хозяйственных договоров. Те, кто занимается бизнесом, хорошо знают, что, ну или узнают, что грамотно составленный договор – это, во-первых, гарантия исполнения сделки, во-вторых, это гарантия того, что вы избежите риска нести убытки, в том случае, если что-то пойдет не так по договору. В-третьих. Вы успешно сможете оставить свои интересы в суде. Также мы предлагаем взыскание задолженности. Наши юристы имеют большой опыт взыскания дебиторской задолженности в судах в Российской Федерации. Решения 100, которые принимали, принимали участие наши юристы, выложены на нашем сайте. Мы подадим иск, осуществим представительство в суде, получим исполнительные лист и приложим все наши усилия для его исполнения. Количество судебных дел может быть неограничено, все это вы получите за фиксированную плату. Обжалование привлечения к административной ответственности. У нас есть обширная положительная судебная практика по данным вопросам в различных регионах российской Федерации. Консультации при проведении проверок административными органами. Мы расскажем вам, какие вы имеете права при проведении проверки, какие обязанности у проверяющих органов, какой порядок ведения проверки, а Компоративные вопросы, внесение изменения в учительные документы, предварительное согласование с федеральным федеральной антимонопольной службы Российской Федерации, составление внутренних локальных документов и так далее. И это еще не полный перечень юридических услуг, которые вы получите, согласившись на сотрудничество с нами. Спасибо за внимание, которое вы уделили нам. С уважением к вам и вашему бизнесу. Ваша русская опора.